Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, это наше первое видео, первое видео по поводу финансовой индустрии, сколько зарабатывают финансовые советники, финансовая индустрия на незнание неопытности клиентов. И первый, наверное, самый, на мой взгляд, опять-таки, это сугубо мое мнение, да? история связана с тем, что, что для клиента ну, наиболее невыгодно. При этом, прежде чем продолжить, я хочу сказать, что в любом случае в каждом продукте есть как положительные характеристики, так и отрицательные характеристики. Поэтому говорить, что я вот хаю финансовую индустрию, хаю финансовые продукты, речь идет не про это. Речь идет про то, чтобы человек полноценно знал о том, какие есть расходы внутренние. То есть, речь не о том, чтобы отговорить вас покупать страховой продукт, речь не про то, чтобы отговорить вас покупать структурную ноту, речь про то, чтобы вы понимали, когда продаются те или иные финансовые продукты, обратная сторона этих продуктов, то есть темная сторона, затраты, отсутствие ликвидности, расторжение договора со значительными потерями внесенных средств со стороны клиента. То есть, Советники, когда продают данные продукты, они о них не упоминают или замалчивают. И здесь получается речь еще раз хочу быть правильно услышан, заключается не в том, чтобы обхаять и сказать, что э, ставить в палки колеса, не знаю, там продавцам накопительного страхования жизни, что ребята вот вы такие плохие, вы очень жадные, берете большую комиссию. Нет, речь не про это. Речь про то, чтобы сфокусировать внимание на обратной стороне, то есть сколько это действительно стоит, а в чем заключается сложность, почему возможно эти инструменты в ближайшее время будут иметь определенные критерии которые вам могут не понравиться, да? и поэтому у вас просто при выборе есть возможность прийти посмотреть шпаргалку, предлагают вам какой-то финансовый продукт, вы можете открыть список видео от Max Capital и, соответственно, посмотреть, какие там есть минусы. И в комментариях надеюсь, что вы будете давать дополнительные комментарии, где эти минусы могут быть еще. В этом происходит усиление продукта. В этом происходит усиление вашей осознанности, вашей финансовой грамотности. И, соответственно, когда вы принимаете решение, что все-таки вы идете в этот финансовый продукт, то в этом случае оно осознанное. Вы понимаете, сколько это будет стоить, но вы понимаете, что там есть те характеристики, которые вам необходимы. И поэтому именно за этими характеристиками вы готовы эти деньги платить, чтобы не было истории, что я купил финансовый продукт в определенной плоскости, а сейчас почему-то через 5 лет, да, ну вот у меня конкретная история, 7 лет прошло с момента оформления накопительного страхования жизни, то есть у меня сейчас годовой платеж вырос практически в два раза. Различные причины были, почему чему происходило увеличение ежегодного платежа, но опять-таки одно дело, когда я там предполагал, что я буду платить там 10 рублей и совсем другое дело, когда я понимаю там, по прошествии 7 лет, что я плачу уже не 10 рублей, а я плачу по 20-25 рублей в год условно. Поэтому, вот, чтобы такого не было. Это видео, видео, посвященное накопительному страхованию жизни. Итак, что такое накопительное страхование жизни? Это получается, когда к вам приходит консультанты и говорят, что мы можем застраховать вашу жизнь, вы заранее определяете сумму, какую вы хотите накопить на определенный срок. Это может быть ваша пенсия, пенсионное обеспечение, старости, это может быть образование детей, ребенку на совершеннолетие, да? то есть разница, ну, без разницы, что, что это будет. При этом, как только вы внесете первый платеж, то есть мы сразу определяем что, допустим, вам через 20 лет нужно накопить на образование ребенка, там, я не знаю, 5 миллионов рублей. В этом случае 5 миллионов рублей разбиваются, ну не 5, давайте 10 миллионов, чтобы легче было считать. На образование ребенка вам необходимо 1 миллион рублей через 20 лет. Соответственно, 1 миллион делится на 20, на равные части, которые, в принципе, вам предполагается в дальнейшем выносить. Это получается по 50 тысяч рублей в год. Еже, ежегодных платежей, чтобы, чтобы сформировать этот капитал. При этом... Есть две составляющие дохода. То есть первая составляющая дохода заключается в том, что вы получаете ну, гарантированно те деньги, которые вы внесли, вы их получаете обратно. Второе есть гарантированная норма доходности. То есть, если мы говорим там по договорам, которые оформляются в рублях, она составляет порядка 3-4%. Если мы говорим о том, что о доходности, которая привязана к валюте, к долларам, то сейчас ставки составляют порядка 0,5 0,5%. И вот первая история. Достаточно простая, есть возможность индексирования, у вас застрахована жизнь, то есть если в течение действия страхового полиса происходит уход из жизни, то, соответственно, сразу же выгодоприобретатели, которых вы указываете в полисе, получат 1 миллион рублей. А если происходит уход из жизни в результате несчастного случая, как правило, двойная выплата происходит. То есть 2 миллиона рублей происходит выплата. А вот классическая накопительная страховая программа, как она себя представляет, как она позиционируется. Помимо всего прочего. Таким образом позиционируется, то есть вы накопите к определенному сроку энную сумму, то есть это первая фишка позиционирования, то есть как продают консультанты не очень высокого уровня, как продают консультанты сотрудники банков, которые не сильно развиты. Продажах, то есть для них это кросс сел то есть они продают банковские продукты, карточки, э, кредиты, да, и вот им говорят, вы будете продавать еще страхование жизни, вот накопительное страхование жизни. И они, соответственно, будут позиционировать вам вот с таких позиций. Если вы попадете на монстров, на мастодонтов, да, на ребят, которые не будут вам сразу продавать, то есть этот человек не будет вам продавать накопительное страхование жизни на контракт на 1 миллион рублей, он вам сразу будет продавать на 10. На 15, на 20, на 1 миллион долларов, на 5 миллионов долларов. Да? То есть то, что делал я, на что бросали меня непосредственно. И прийти к человеку, который, во-первых, а заработал такие деньги и предлагать ему накопительное страхование, что вы накопите к определенному сроку а, пенсионное обеспечение в 5 миллионов долларов. А, через 10 лет при этом вы должны там по 500 тысяч вкладывать под 0,5% годовых. Но обычно в этом случае вменяемый человек, который такие деньги заработал, он смотрит такой, говорит парень, ты что, больной что ли, я в бизнесе больше могу заработать, зачем, ну то есть, компетентные люди, они соответственно не поймут, что это такое вообще и зачем им это использовать, и они будут говорить о том, что доходность не интересна, но, что по ним шарахает очень сильно, когда человек из сейлс, говоря уже о крупных суммах, говорит, а что будет, если у вас завтра жена разведется, и оттяпает половину вашего состояния. У вас брачный контракт заключен, вы можете потерять деньги. Но если вы вкладываете денежные средства в рамках накопительной страховой программы, то деньги, которые внесены, они де юра не ваши деньги. И поэтому она претендовать на это никак не сможет. А что, если на вас будет наезд, а что, если будет исполнительное производство, и вот в этом случае, когда речь идет о больших чеках, да, когда речь идет о крупных страховых программах, то есть о больших страховых суммах, то здесь мотивация идет не через позицию накопления какой-то суммы, здесь мотивация идет через страх. А что, если... Кто-то будет посягать на твой капитал. И приводит очень большое количество примеров. Да? То есть вот здесь вот было вот так. Вот здесь вот произошло, там были партнеры, жили, не разли вода. У одного, один, соответственно, ушел из жизни, пришла жена дура и просит половину бизнеса отдать, вот у них была там заранее договоренность по накопительной страховке и такого соответственно не произошло. Дела о наследовании, да, то есть раздел имущества, как, как происходит. Соответственно, когда идут очень высокие чеки, там идет другая мотивация, там идет от обратного доказывания и если говорить о том, для чего действительно нужна накопительная страховая программа. Если говорить о финансовой защите, с этим прекрасно справляются другие альтернативы, мы еще про этом поговорим в следующих видео, это программы рискового страхования жизни. Там есть свои плюсы и минусы, но, тем не менее, с позиции страхования жизни, защиты жизни, программа, наверное, нецелесообразна. Второе минус, в чем заключается, в том, что первый годовой платеж, который идет в рамках накопительной страховой программы, практически в 100% первого платежа, Тут же выплачивается, выплачивается в качестве вознаграждения. Почему страховая компания может себе позволить сразу же практически там до 100% процентов первого годового платежа выплатить, ну то есть отдать его на различного рода вознаграждения силзам, консультантам, менеджерам, которые продают? Потому что если вы заключаете накопительную страховую программу, то в этом случае вы заключаете ее сразу на срок. И консультант, если вы посмотрите, если вы пообщаетесь с консультантами, опять-таки с грамотными консультантами, Меньше чеки, менее, меньше знаний по продажам, обычно сотрудники банковской сферы, да, которые опять-таки делают кросс селы. Они вам будут по чуть-чуть продавать, на 500 тысяч страховочку накопительную, на миллион, ну максимум на 2 миллиона. Как только речь зайдет о больших суммах, вам будут сразу говорить, лучше заключить программу на 30 лет. Потому что, когда ты заключил программу на 30 лет, уменьшить срок можно, увеличить нельзя. То есть, если ты заключишь программу на 10 лет, ты не можешь в дальнейшем увеличить срок. И поэтому, когда идут продажи на большие чеки, то они идут, как правило, вот на 20-30 лет. И в этом случае страховая может практически даже больше 100% первого годового платежа отдать, потому что как только человек а, внес первый платеж, как только полис начал действовать, один месяц он может отказаться от а, полиса по любой причине, указав это. А, Через месяц, после того, как клиент получил полис, он, соответственно, все находится в этой системе. И если он вдруг захочет забрать внесенные им деньги раньше срока, ну, допустим, полис заключен на 10 лет, а он 5 лет вкладывал, и произошла тяжелая ситуация жизненная, он не может, соответственно, выплачивать. Он говорит, дайте мне назад деньги, есть так называемая выкупная сумма. И эта выкупная сумма... Там первые два-три года она вообще ноль составляет. То есть вы внесли первый платеж, второй платеж, третий платеж. Компания рассчиталась со всеми менеджерами по продажам, после этого она начинает зарабатывать и поэтому она говорит, если раньше трех лет забираешь, мы тебе вообще ничего не вернем. Через пять лет мы тебе вернем там, процентов 20, через семь лет мы вернем процентов 30, через восемь лет 50 процентов, через 10 лет все 100 процентов можешь в принципе вернуть. Это вот первая история, которая связана с минусами, да, которые с которыми вы можете столкнуться, которые вы можете видеть. Что еще? Вот в настоящий момент наблюдается тенденция по страховым продуктам в том, что ставка гарантированной доходности падает, падает, падает, падает. За последние 10 лет она упала в среднем по валютным договорам с 2,5% до 0%. 0,5%, по рублевым страховым программам где-то с 8-9% до 4%, практически двойное снижение произошло. А, в чем причина, да, то есть, почему происходит снижение, то есть страховые компании сейчас год от года снижают размер гарантированной доходности, которую вы можете получить в рамках накопительной страховой программы. Почему такое происходит, потому что так как доходность гарантированная которую нужно обеспечить клиенту, количество инструментов, которые позволяют гарантированно получить высокую норму прибыли, в современном мире становится очень мало. Это отдельная история, она не входит сейчас в вопрос, то есть история почему так, не входит в вопрос наших серий видео по поводу финансовых посредников, но просто признать это за факт, доходность облигаций падает доходность дивидендная акции дивидендных снижается и соответственно на этом фоне гарантированная доходность тоже снижается. То есть, если вам приходит консультант, спросите его в первую очередь, сколько по договору гарантированная норма прибыли. И вы увидите, что опять-таки, наверное подтвердятся мои слова, что в договорах валютных, в долларах, в евро доходность будет порядка полпроцента, а если будет это рублевая, то рублевая гарантированная доходность будет находиться на уровне трех-четырех процентов, не более. Что это за доходность, ребят? Пол процентов в долларах. Сейчас инфляция в Соединенных Штатах Америки 2,2-2,5%, и она еще будет только разгоняться. Почему будет разгоняться инфляция? У нас включены печатные станки. Центральный банк Америки печатает, Центральный банк Европы печатает, программы количественного смягчения все проводят, банк Японии печатает. То есть пока печатают деньги, инфляция будет расти. То есть факт инфляции 2-2,5% в США, под 175 процента разгоняется инфляция в Германии. В Китае инфляция превысила порог в 5,5%. Соответственно, инфляция разгоняется, а у вас гарантированная доходность, то есть уровень инфляции, допустим, долларовой в США составляет сейчас 2-2,5%, а у вас гарантированная доходность полпроцента. То есть фактически что получается, что денежные средства, которые инвестированы вами в рамках накопительной страховой программы, вы будете вынуждены или индексировать, и поэтому не удивляйтесь, как я удивляюсь, да, что это у меня э, страховой платеж в 2-2,5 раза вырос за 7 лет. А говорит, а у вас потому что есть график, что вы индексируете свой страховой платеж на уровень инфляции. И поэтому вы, она повышается. То есть это не значит, что внеся сейчас 300 долларов у вас есть два варианта, или вы будете вносить по 300 долларов, которых будет съедать инфляция в среднем 2% в год, и через 10 лет соответственно это будет там 20-30% капитала вы потеряете, второй вариант у вас будет увеличиваться годовой платеж, да, то есть вы будете платить больше, чем есть на самом деле, и здесь возникает вопрос, если высокая инфляция, сможете ли вы поддерживать такой платеж, ежемесячный или ежегодный, это вот первая история. Вторая история разгон инфляции к чему приведет, к тому, что в накопительных продуктах, в накопительном страховании есть гарантированная доходность, и есть доходность, она называется доходность, которая, которую зарабатывает страховая компания и передает клиентам. То есть страховые резервы страховая компания размещает в какие-то инструменты, эти инструменты обеспечивают определенную норму доходности, и вот эта вот норма доходности распределяется в пользу клиентов страховой компании. Как звучит? Страховая делится. То есть, не обязанность какую-то сумму распределить, да? а страховая сама решает, сколько прибыли она решает направлять инвесторам, первый факт. Второй фактор, опять-таки страховые компании преимущественно работают в инструментах fixed income, в инструментах с фиксированным доходом, а они сейчас очень многие стоят очень дорого не обладает высокой доходности, и поэтому, если вы считаете, слушая консультанта, который вам говорит, что за 10 лет да, у нас гарантированная доходность была там всего лишь 0,5%, но посмотрите, поглядите, у нас на самом деле мы 5% доходности все равно делали. И человек такой говорит, ну там полпроцента у меня гарантированная доходность, 5% еще инвестиционный доход будет, 5,5-6,5% нормалек. Ну нормально, при инфляции половиной 25 это нормальная норма прибыли. Вопрос в том, что прибыли это не будет. И это отдельная история, но тем не менее этот факт имеет место быть и поэтому первое. Я бы сейчас с большой осторожностью относился к накопительным страховым программам, второй момент, люди, которые имеют накопительные страховые программы и у которых прошло более двух третий срока данной программы, хорошо бы их сейчас закрыть, да? потому что как только начнутся проблемы в мировой экономике, как только облигации начнут терять в цене, у вас инвестиционного дохода в страховом полисе не будет, то есть там будут начисляться сущие копейки. И бессмысленно вам будет задавать вопросы, а что такое происходит, они будут говорить, ну, ну не заработали мы, экономический кризис, поэтому извиняйте, э, хлопцы бананив нема. Э, что еще можно сказать интересного про накопительные страховые программы? Основной аргумент это финансовая защита и, как я уже говорил, э, защита от посягательств третьих лиц. Это, наверное, ключевой, то есть, если вы, Покупайте накопительную, ну любую страховую программу в любой упаковке, а, будь то накопительная страховая программа, будь то юнит программа, а... Когда вы покупаете ее в страховой упаковке, основной действительно плюс, который вы нигде не можете получить, кроме как создания траста, а это достаточно дорого. Это де Юры. деньги, которые переданы страховой компании по страховому полису, они являются собственностью страховой компании. И страховая компания обязана вам по истечении срока эти денежные средства вернуть, и поэтому. Посягать на эти активы никто не может, это является ключевым моментом в рамках страховых продуктов накопительных юнит-линкет, где идет смена правомочия, да? то есть это не является вашим объектом собственности, на который любым способом, каким можно посягать, никто посягнуть не сможет. Другой вопрос. что вы должны понимать, сколько это стоит, да? я вам привел примеры, если будет разгоняться инфляция, то есть вы должны будете понимать, что от вашего капитала, переданного в рамках страховой программы от 1 до 2% в год, это будут по сути услуги страховой компании, менеджера, который вам продал. В среднем говорим. 1-2% это, соответственно, будет не недополучение рыночной доходности, потому что страховая компания делится рыночной прибылью. Да? И здесь получается, что компания нужно заработать, ей за это нужно заплатить деньги в штате, сотрудникам, аналитикам, все это администрировать, да, перераспределять. То есть она все равно свои еще 1-2% возьмет. И это, то есть вы недополучаете 1-2% рыночной доходности. Ну и, соответственно, если будет разгоняться инфляция, я тоже об этом поговорю да, то есть вы, денежные средства будут обесцениваться. Поэтому нужно понимать, и, и что вы делаете, накопительную страховую программу, чтобы защитить капитал от посягательств третьих лиц, а не свою семью от вашей смерти, боже упаси. Это да. И что вы готовы, сумму, которую вы защищаете, вы готовы с этой суммой порядка 5-7% ежегодно платить. То есть, если у вас нет никаких других альтернатив, Каким образом вы можете в безопасности сохранить эту денежную сумму дешевле 5-7 процентов стоимости этой суммы? Ну условно там на 1 миллион долларов вы хотите, чтобы у вас была заначка. В этом случае вы должны понимать, что 1 миллион долларов, берете от этого 5-7 процентов, 50-70 тысяч, то есть если за 50-70 тысяч рублей в год у вас нет никакой альтернативы безопасно защитить этот миллион долларов, то тогда страховые продукты, наверное, являются для вас решением. А это по поводу минусов. Для клиентов, где зарабатывают страховые компании, агенты, я сказал, до, ну, то есть на чем они зарабатывают на администрирование, зарабатывают на тем, что часть рыночной доходности забирают себе, забирают деньги, то, что клиент уже внес за счет того, что выкупные суммы достаточно низкие в первое время, что делать? Какая есть хорошая альтернатива? Я сказал, что единственным способом является обеспечение финансовой защиты от посекайств третьих лиц в страховых продуктов. Это мое исключительно мнение. Что касается защиты жизни, здоровья, да, есть продукты рискового страхования жизни. То есть, как по сути каска. И мы об этом поговорим в следующем видео, о плюсах минусах данного продукта. Но при прочих равных условиях, если у нас стоит задача защитить свою жизнь, то в этом случае здесь можно использовать договор рискового страхования жизни. А остальную сумму, то есть недостаток рискового страхования в том, что там деньги заплатил и они безвозвратны, а в накопительном, то есть на какой крючок-то ловит человека. Говорят, ну вот смотрите, можно рисковое, оно стоит в 10 раз дешевле. Но вы тут заплатили, деньги не вернете. А тут дождитесь срока и ради бога мы вам деньги вернем. Плюс еще будет сверху какой-то доходик приятный. Это будет хорошо и классно. И люди тоже на это ведутся. Да? То есть на некую жадность такую. Что деньги вернутся, что я не верну, не отправлю их безвозвратно. Но тем не менее за это платят очень много. То есть купой платят дважды. И именно в многопитных страховых программах примерно так и происходит. И здесь компании, конечно, на этом ловят, на этом зарабатывают. И клиенты теряют свою доходность. Поэтому для человека альтернативой, что может быть, сочетание двух продуктов, первое это инструменты с фиксированным доходом, таких как банковский депозит, облигации, паевые фонды облигации да, когда у вас есть крупная сумма но ну, условно миллион рублей, то есть там же как говорят вот смотрите внесите 10 рублей, 100 тысяч рублей и у вас жизнь будет застрахована на миллион рублей. Что вы можете сделать, да? то есть вы можете на 100 тысяч рублей вложить на банковский депозит, я не знаю там, или купить облигации с доходностью 8% годовых, а, то есть через год у вас будет 100 тысяч рублей плюс 8% годовых это получается 8 тысяч рублей, а сегодня на 8 тысяч вы можете купить рисковую страховку на 1 миллион рублей. И все. Причем в эту рисковую страховку у вас будет застрахована и жизнь, и здоровье. То есть у вас будет застраховано, если в накопительном страховании застрахована только жизнь, то в рисковом страховании у вас еще застраховано здоровье. Да, вы заплатили 8 тысяч, но эти 8 тысяч вы получили с банковского депозита, а за 8 тысяч вы получили общее страховое покрытие в размере миллиона рублей. Но опять-таки там зависит от возраста, стажа, вредных привычек и здоровья состояния. Я, я просто говорю, каким образом это происходит. И при этом у вас будет застраховано не только жизнь, у вас еще будет застраховано здоровье. Перелом, я не знаю, болезнь какая-то. Да? То есть здесь есть таблица расчетов. то есть более широкий инструментарий покрытия да, жизни и здоровья непосредственно. Вот такую можно получить альтернативу. Надеюсь, что видео было полезно, если есть вопросы, возражения, ребят. Э -э -э. Привет, финансовые советники, жду с нетерпением комментариев по данным видео, давайте обсуждать, давайте говорить, пусть люди знают больше, пусть знают всю правду. Если у вас есть что добавить, что я может быть упустил, что транслировал неправильно, я с удовольствием почитаю ваши комментарии, отвечу на них, сам буду отвечать. Самое главное, придерживаемся основной концепции данных видео. Больше финансового знания, больше понимания финансовых продуктов и осознанный выбор в том, куда вы идете в достижении своих финансовых целей. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего.